Друзья, с вами Юрий Павлов. Сегодня я хочу рассказать вам о такой важной части командной работе, как ведение клиентов, а именно о работе менеджера по ведению клиентов. Кто такой менеджер? Это человек, тот, кто общается с текущим клиентом. Здесь есть, конечно же, плюс. Не нужно продавать, как бы легко общаться с клиентом, который уже подписал с вами договор. Он уже к вам лоялен. Но видите, какой важный момент что в этой должности все равно присутствует элемент продаж. Если перенестись на пример, представьте, вы покупаете какую-либо ценную вещь. Вы приходите в магазин, если это действительно ценная вещь. Зачастую люди приходят не один раз. Даже когда не готовы, они придут один раз, второй раз, посмотрят в интернете, потом придут третий раз, посмотрят и только потом покупают. С недвижимостью все может быть немножко серьезнее, И здесь клиент не ходит в магазин, он приходит к вам. То есть он у вас запрашивает информацию, и ваша задача, да, предоставить информацию такую, чтобы человек в принципе понял, что да, объект хороший, я готов его купить. То есть с одной стороны профессия легкая, с другой стороны, если вы не доведете клиента, по сути, до сделки, здесь цель. Э прийти с клиентом к решению участия на торгах. Если вы этого не сделаете, то все предыдущие этапы, всех людей, которые до вас работают, они, по сути, будут бесполезны. Это первый момент. Второй момент. Все-таки нужно не забывать, что вы, по сути, являетесь лицом компании. С вами клиент общается больше всего, если вы ведете клиента. И какое вы впечатление составите, то впечатление у клиента будет о компании в целом. Это тоже важно понимать. От этого зависит, порекомендует ли он вашу компанию вашим друзьям и будут ли удачные сделки продаваться впоследствии. Следующий момент, важный, который, наверное, нужно иметь в виду. С клиентом нужно постоянно общаться. Если у вас много объектов, отлично, отправляем. Но у вас должно быть минимальное количество контактов в неделю. В принципе, зачастую хватает один раз в неделю контактировать с клиентом. И контакт идет в любом случае. Есть объекты, отправили. Нет объектов, звоните. И, общайтесь с летом, говорите, что «Иван Иванович, мы объекты ищем, сейчас подходящих по вашим параметрам нету, поэтому не высылаем, но работа ведется». То есть не должно быть, что вы просто исчезли. Вы должны быть стабильные, постоянны и к вам должно быть большое доверие. Если вам показалось доступным это видео, то подписывайтесь на наш канал, лайкайте и переходите к следующему видео.